Так подождите, Покажу, так и изнутри, по вашим ощущениям, чьи позиции сегодня в современном Азербайджане, в сегодняшнем Азербайджане сильнее, Путинский Азербайджан... или ну, вот с точки Нет, зрения сильнее, возможно... всего, сильнее всего позиции в Азербайджане победоносного азербайджанского народа. Ну, я понимаю. Алия. Причем тут путинский и эрдогановский. Азербайджан – это самодостаточное государство, народ которого сам защитил свою территориальную целостность. Не потому, что ему турки сказали, и, и там или Москва разрешила. Но вы же сами, сами раз, рассуждали об империализме в первой половине этой программы. Правильно. Все равно мы понимаем, что поэтому, есть пересечение Именно поэтому, амбиции, именно поэтому действия... Нет, есть мировая политика, но... Вектор этой борьбы шел изнутри самого Азербайджана. Появилось поколение, которое сказало просто руководство а а а Азербайджана, сколько это можно терпеть. И сейчас они в вернулись свои опоганенные, изувеченные, просто оп оплеванные дома, кладбища разоренные, мечети, в которых свиней держали. Там сознательно, понимаете, вернулись туда азербайджанцы. И я говорю, а, говорит, мы к армянскому народу зла не испытываем. Мы понимаем, что они заложники армянства, которые им навазывают там диаспора. Потому что это позиция руководства Азербайджана, тоже такая. Что, как говорится, Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. И это правильная позиция, мне кажется. Я считаю, что те армяне, которые примут азербайджанское гражданство и будут в Карабахе жить, будут, как говорится очень хорошо себя чувствует, а на мой взгляд. Надолго это, как вы думаете, вот тот статус-кво, который сегодня закреплен в Нагорном Карабахе между Россией и с помощью российских миротворцев между Арменией и Азербайджаном. я вообще не понимаю, зачем там нужны российские миротворцы, потому что азербайджанская армия, они, они, они, они там нужны только для спасения политического субъекта под названием Нагорно-Карабахская республика. Может, они которая, нужны которая, там для того, чтобы Россия по-прежнему присутствовала в регионе, и не только идеологически, но и а физически. Что, базы базы Гюмри Малалата, надо обязательно Видимо, держать ладно, руку да. на такой не заживающей ране, что ли. Ну, Азербайджанская полностью победила Азербайджанская, ну конечно. Потому что Азербайджану их присутствие там совершенно не надо. Mm -hmm. Это был просто акт вежливости со стороны Алиева в отношении Путина, чтобы Путин мог лицо сохранить. Ну вот такие потому, символические малейшего... поступки, ну не да многого так Но дальше, что мы видим? Пусть информация о выдаче паспортов либо будет опровергнута, либо подтверждена. Раз. Пусть информация о совместном этих, понимаете, там, э, чаепитиях и разного рода патрулированиях с боевиками армянскими будет либо опровергнута, либо подтверждена. Два. Если Путин говорит, что это территория Азербайджана вся, полностью, до Лачина и там нет никаких других субъектов, тогда в Азербайджане мне, мне, мне задают вопросы. Почему президент говорит одно, а по российским телеканалам совершенно другое? Кто, кто, кто говорит правду? Президент России, либо Соловьев, в гости Соловьева, там Скобеевой и Шенина. Это главный вопрос современного Азербайджана, скажу вам откровенно. Как или интересно. мы что-то не понимаем, или от нас что-то скрывают. Как говорят люди в Баку. На прекрасном русском языке, абсолютно русскоязычные э, люди, которые учились в Москве, жили в Москве. Помню, моему пом, премьер-министр Азербайджана тоже московский студент. Вообще такое количество московских студентов, которые долго прожили в Москве, как в руководстве Азербайджана, нету ни в одной стране постсельского пространству, даже в России. У, у нас москвичей в руководстве Москвы и в руководстве России найти трудновато, честно вам скажу.